Всем привет, вы на канале Играй Дронов, сегодня я решил сыграть игру игру Блок Страйк, используя интересные мои нычки, итак, поехали! Друзья, идемте! Так, зомби еще нету здесь. Так, давайте сейчас возьмем себе ножику вот такой вот. Так, давайте сейчас первую нычку пойдем. Так, вот. так, уже заражение началось, давайте в другую тогда нычку пойдем. Сюда. Так. Вот и спрятался уже. Давайте. томат возьмем так друзья ждем пока зомби сюда придут нам Там, здесь еще кто-то стоит да? вот он вот он зомби ребята Давайте будем стрелять не попал к сожалению Вот два зомби здесь Давайте стреляем не он не заметил так бежим ребята бежим куда бежать ой зомби зомби зомби зомби Так, друзья, я стал зомби. Давайте сейчас идем вот так вот. Так, друзья. Давайте сейчас в одну нычку пойдем. Там тебе сюда вот нужно идти. К Сюда вот нажимаем. Потом вот сюда вот нажимаем. Дальше мы идем в комнату. Вот, вот сюда вот идем. Нажимаем в угол верхний угол потом вот сюда вот прыгаем на стол нажимаем здесь угол и дальше идем отсюда вот нажимаем вот сюда вот нажимаем потом друзья вот и дальше идем там есть короткий нужно туда нажать так я не успел может успею Успел, ну ладно. Давайте сейчас вот сюда спрячемся теперь. Так, не могу залезть. Вот, все, залез. Сюда вот нажимаем, ножом. Дальше идем, идем вот так, вот так я не успел. Да, вот так вот придем. Давайте, значит, вот так вот тогда придем. Уже зомби идут. Только быстро, ну, вот все, я спрятался. Здесь можно вот так вот зомби убивать. Так, друзья, пока что я не вижу зомби. Так, вот еще кто-то пришел ко мне. Так. Не вижу пока что никого. Так, воём зомби один. дигла попытался, но не попал. Вот он здесь стоит. Нужно отсюда убегать. И сейчас сюда телепортнутся. Давайте лучше сюда вот. Меня съели зомби. Так, друзья. Так, вот я теперь зомби уже. Сейчас видно вот. Так, а там никого нету. Так, идёмте. Нет, Здесь никого нету. А вот здесь вот. Здесь тоже никого нету. Странно, а где все? Так, может не, уже убили этого, последнего чувака. Так, друзья, наверное, давайте еще раз попробуем. Так, идемте. Нужно осторожно идти теперь. Так, вот так вот это обходим, ребята. Обходим, обходим. Сюда вот прыгаем. Заражение началось, ребята. По-быстрому, по-быстрому нужно это все делать. Целаксик. Важно, чтобы не заметили нас сейчас. Так, вот, вот сюда вот идем. Сюда вот нажимаем. Вот сюда вот. Так. Еще вот сюда вот нажимаем. И вот сюда вот. ходим по-быстрому. Зомби. Вон он, зомби. Надо по-быстрому убегать. Так, друзья. Ходим. Так вот вот. Отлично. Сейчас я спрятаюсь. Ой, -ой, -ой, ой Мне там нужно. Так, вот он, вот он. так, друзья. Почему вот так вот вот. все вот я спрятался. Вот он стоит Получай, получай, получай, получай, получай Убегает На, получай Так, убьем его Он убегает от меня Так, друзья, он там где-то Так, перезаряжаемся Получается убить так вот он бегает. Ждем. Белый. Да, точка, друзья. Давайте его убиваем. Кстати, воздухи вису сейчас. Вот убиваем его. Давайте. У него мало хп это точно он бегал я его убил так Или еще один зомби я его видел вот он стреляем он убежал ну ладно еще один зомби бегает, которого я убил так меня здесь точно никто не достанет наверное какой-то зомби Стреляем в него Я его убил Ой, зомби Меня как-то убил Он знает эту нычку, наверное Но я долго продержался Здесь никого нет Кого? Такс идемте сюда вот. О, вот он здесь зомби. Он меня убил, это плохо. Давайте еще раз идем за ним. Он там. Давайте идем, идем к ним. Так, он его убил, да. Все, друзья, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. С вами как всегда, Андрей, ну всем пока!